На этом вебинаре с вами будет работать хорошо знакомая вам редактор агентства социальной информации Алена Быкова, с которой вы познакомились на семинаре под Подмосковье. Я передаю слово Алене, пока она подключается. Я прошу вас всех обратить внимание, сейчас на экране у вас напоминалка для того, чтобы все могли вспомнить работу в вебинаре у вас у всех есть микрофоны, камеры, вы можете писать свои вопросы в чате, и также есть такая функция, как ручка, если вы хотите задать вопрос, нажмите ее, пожалуйста, и мы увидим, что вы хотите задать свой вопрос. Большое спасибо, Алена, приветствую, передаю вам слово. Здравствуйте, большое спасибо, и тоже рада всех видеть, слышать пока и видеть в чате. И Сегодня мы действительно поговорим об информационном партнерстве, Напишите, пожалуйста, слышно ли меня, все ли хорошо, видно ли, слышно Главное, слышно ли. Так, отлично слышно. А, ну, прекрасно. Хорошо. Так, сегодня будет небольшая презентация, но основную часть я буду говорить устно, потому что это будут примеры или какие-то какие дополнения, которые нет смысла записывать, либо следить по тексту потому что а, лучше их воспринимать сразу на слух, аналитики, какие-то вопросы задавать. На вопросы, возникающие, я отвечу в конце. Если что-то будет происходить со связью, вроде у меня здесь очень стабильный Wi-Fi, но в любом случае тоже пишите, у меня мобильное устройство, планшет, я просто перейду в другую точку, где, может быть, будет ловиться получше. Так, давайте начнем. Uh, у нас на первых слайдах презентации, вернее, в новом, на первом после обложки, есть определение, что такое информационное партнерство. И uh, сразу оговорю, uh, о чем мы будем сегодня говорить. Информационное партнерство – это не uh, вообще сотрудничество со СМИ. То есть это, это не... uh, то, тема, о которой мы говорили на семинаре в Голицыно, Да, спасибо. Она касается вообще, вообще взаимодействия во всей текущей вашей... Проекту. Вот на первом слайде у нас есть определение, сейчас мы его перелеснем, что такое информационное партнерство, чтобы было понятно отличие. Информационное партнерство – это, так, ну, скажем так, сделка. Это сотрудничество по освещению конкретного проекта, либо компании, либо мероприятия в обмен на рекламу информационного партнера в этом проекте, компании и мероприятия, или на другие эксклюзивные возможности для этого партнера. Вот это определение у нас сейчас есть. Если можно, перелистнить, пожалуйста, на следующую страницу. Я просто не могу. Пока вижу только обложку. Там некоторые слова выделены, на которые надо прежде всего обратить внимание. То есть если вы в рамках своей деятельности решили провести форум, допустим, или вы, допустим, занимаетесь, в принципе, помощью людям с ВИЧ, а вот вы решили запустить отдельную кампанию в поддержку, и для информирования о том, что женщины с ВИЧ могут рожать здоровых детей, и, и в этом хотите, хотите донести людям. То есть у вас есть отдельная частная информационная компания в рамках всей вашей работы. Либо вы, не знаю, занимаетесь, ну, если организация занимается поддержкой, допустим, каких-то, ну, это зоозащита, и в данный момент она решила именно поддержать, ну, там, приют. Да, вот, это видно сейчас на, на, на экране. Решила... об этом написать, и не просто написать один раз и там упомянуть, и приехать, а, а партнеров, которые гарантированно, гарантированно будут это освещать, может быть, даже не один раз. То есть, вот, а, значит, мероприятие должно быть конкретным, либо проектом. Кон и вторая важная деталь, а, информационное партнерство, это не, просто, вот, это не просто прийти к СМИ и сказать, напишите про нас. А это именно предложение сделки. Вы говорите, у нас есть мероприятие, вот оно будет тогда-то. Мы хотим, чтобы вы стали информационными партнерами, а мы вам в обмен предлагаем вашу рекламу в этом проекте, в этой компании, в этом мероприятии. Какие, какую рекламу можно предложить и какие вообще опции можно предлагать, мы сейчас поговорим на следующих. На, на следующих слайдах, но э, в этом основной, основное отличие, основной принцип. То есть э, мы две стороны одной сделки, вы про нас пишете, а мы вам предлагаем там, э, логотипы, не знаю, размещение роллапов и так далее. И так далее. Вот. Э, информационное партнерство сейчас очень, очень распространено и популярно, потому что прежде всего оно э, гарантирует освещение. И ну и как-то повышает статус мероприятия. На, следующий, на одной из следующих картинок, вот как раз на следующей картинке, мы увидим плюсы партнерств для некоммерческих организаций. Информационное партнерство, это дает такую упорядоченность работы со средствами массовой информации. Вот вы готовите мероприятие, и вы знаете, что у вас помимо там, партнеров, которые предоставляют там еду, не знаю площадку, экраны, дисплеи, мониторы и что-то еще, у вас есть еще и конкретные издания, которые точно вас напишут или что-то снимут. Вы об этом договорились, и вы уже приходите к началу мероприятия с этим знанием и вы знаете, что потом вы будете отчитываться об этом мероприятии, и у вас в графе информационные партнеры будет написано именно вот это. Это, несомненно, плюс. То есть вам не надо до последнего момента думать, прошу прощения, думаю, приедет или не приедет съемочная группа, которую вы позвали, она вроде как пообещала, да, там, я не знаю, не надо будет думать, что вы, э, опубликует ли ваш пост релиз или нет, и э, не надо его рассылать по 40 адресам, э, в надежде, что хотя бы кто-нибудь его возьмет, и э, вот, э, ну, в, в этом плане вы спокойны, вы, обяз... вы обо всех обязательствах договорились на берегу, Потом, почему выбирают партнерство? Потому что а, это дает возможность НКО выйти из положения вечного просителя, который звонит в редакции и говорит, ну напишите про нас. А, в данном случае вы выступаете как равноправная, вот, равноправная, как и говорила, сторона сотрудничества. У нас есть вот такая возможность вас порекламировать. А, от вас нам надо то-то и то-то. Если подходит, давайте, окей, если нет, то ну, значит нет. И, конечно, это повышает статус мероприятия, если у него есть информационный партнер, если этот информационный партнер крупные издания, даже в масштабах города и региона. Это не только дополнительный логотип на плакате, на баннере этого мероприятия, это еще и другое звучание совсем. То есть оно интересно, оно освещается, о нем можно потом прочитать всегда будет, да, и в в вечности <смех> оно останется где-то в интернете, всегда будет висеть там или будет напечатано и пройдет в эфире. Но информационное партнерство с другой стороны – это такая вещь, которая в отличие от там, обычного взаимодействия требует еще большей подготовки. То есть, по сути, когда вы готовите мероприятие и вы хотите, чтобы у вас, чтобы у вас были информационные партнеры, вам нужно подготовиться к тому, что это отдельный фронт работ. И этот фронт работ нужно готовить заранее, еще тогда, когда мероприятие не началось, еще когда до него очень много времени, потому что информационных партнеров нужно искать с той же тщательностью, что и всех остальных партнеров, и спонсоров, и всех, кто, и все стороны, которые в этом будут, которые это мероприятие будут готовить. Вот этот слайд вы уже видели, к информационным партнерствам он тоже применим, потому что прежде чем искать, кто вас поддержит, какое здание вас поддержит, вам нужно понять, до кого вы хотите донести информацию о том мероприятии, там, или проекте, или компании, которую вы собираетесь проводить. То есть это масштабы, да, какое здание вам нужно, если это городской, форум, куда приглашаются городские жители, будут городские эксперты, наверное, это городское здание, скорее всего, да, либо либо региональное, которое хорошо читают в городе. Второе, это определить тематически, какая аудитория вам нужна, да, кому близка ваша проблема, соответственно, если это, опять же, женщины, например, с ВИЧ, которым вы их о которых вы хотите донести, что они э, могут э, рожать и выносить здоровых выносить, рожать здоровых детей, и э, ну не здоровых детей, а детей, которые нет, нет, подождите, <соценно> давайте назад, если можно э, э, могут рожать выносить детей, которых, которых можно лечить, то есть если если им передан даже синдром. Значит, вам нужна соответствующая аудитория. Это как напрямую те самые женщины, СВИЧ и их мужья, их семьи. Вторая часть вашей аудитории это врачи и акушеры в роддомах, наверное. И третья часть это, наверное, чиновники которых должна касаться эта проблема, и которые должны с ней как-то работать. Вы, наверное, захотите еще сказать, что в городе существует проблема вот в таком-то масштабе, не знаю, не принимают в роддомах, боятся принимать роды, там, потому что боятся заразиться воздушно-капельным путем или как-то антисанитарно через кровь и так далее. Вы определяете, что у вас ага, есть три сегмента аудитории. Значит, эта аудитория, скорее всего, читает там, вот такие-то и такие-то издания. И, наверное, в эти, именно в эти издания нужно идти с информационным партнерством. Третий вопрос, на который вам надо ответить, это нужны ли вам деньги, как, скажем, получателей вашего проекта, вашей компании. Это вопрос, прежде всего, для фандрайзинговых компаний, то есть для тех компаний, основной целью, которой, основной целью которых является сбор денег в пользу кого-то. В зависимости от этого вам нужно понимать, в какие издания тоже идти. Те, которые публикуют адресные объявления об адресной помощи. Есть издания, которые принципиально этого не делают. Либо не знаю, вы, вы хотите привлечь это издание, чтобы оно само участвовало в сборе как-то, может быть, само приходило со своими ящиками даже куда-то в рамках этой же самой компании. И вам нужно посмотреть в своем городе или в регионе, какие издания вообще, в принципе, могут теоретически этим заняться, или какие редакции дружелюбны, может быть, какие редакции сами могут среди себя свои деньги собрать. И четвертый вопрос – это нужна ли вам активность ваших читателей и зрителей? Некоторые компании считаются открытыми, то есть одна из задач, это привлечь как можно больше людей, чтобы они там пришли на форум зрителями, участниками, или там, не знаю, поучаствовали в конкурсе, прислали свои работы. Это вот открытые компании или каким-то еще способом неограниченный круг лиц мог принять участие, не знаю, зарегистрироваться на TimePad и прийти на, и прийти там на ваш семинар. А есть закрытые компании, которые не подразумевают привлечение со стороны, у которых уже есть, уже есть ну, некий пул, они знают, кто за что отвечает, и аудитория просто воспринимает эту информацию, и все. В зависимости от этого вы тоже смотрите, в какие издания вам идти с партнерством. Открытые компании, наверное, в открытых компаниях, наверное, есть какие-то, Заявки на участие, заявки на участие, скорее всего, через интернет, да, там, либо в более редких случаях по телефону. Если заявки на участие через интернет, то, скорее всего, вам нужны интернет-СМИ, которые поставят напрямую ссылку на регистрацию на ваше мероприятие. Если это закрытые компании, то это значение не имеет. Вы можете идти в какие-то другие СМИ, ориентируясь на первые три вопроса. Вот теперь можно следующий слайд. По поводу целевой аудитории. Надо понимать, что а, ко всем сразу обращаться бесполезно. А, и там, я не знаю, в очень редких случаях имеет смысл пробиваться на тот же самый первый канал с информационным партнерством. Потому что я не знаю, что можно предложить такой первому каналу взамен, чтобы он на это информационное партнерство пошел. А, но это даже не самое главное. Самое главное, что для вас это будет может быть не очень эффективно. Вам нужно искать именно СМИ, в которых аудитория близка вашим целям. И ее сегмент заранее заметен, что это за люди по, по, по демографическим ли параметрам, по параметрам там, рода занятий профессионального и или, не знаю, по возрастным, по каким-то еще. И при этом у вас, вы должны понимать, что у вас есть целевая группа первичная, это непосредственные получатели компании, это, допустим, женщины с ВИЧ, которые хотят вынашивать детей, плюс там врачи, плюс чиновники, да, и вторичная, это люди, которые имеют влияние на первичную группу, но, по сути, это окружение первичной группы, там, вплоть до... В случае тех же самых женщин с ВИЧ, вплоть до э, родственников, родственников их мужей, например, или будущих мужей. А, например, родителей, которые против свадьбы, потому что она там заразная и никогда от нее здорового потомства не будет. Да? Э, вот э, Эти группы нужно определять заранее, и они нужны вам не только для ваших целей собрать людей своими силами, но и для информационного партнерства. Вот это важно помнить. Следующий, перейдем к следующей картинке. Там уже непосредственно, как предлагать партнерство. Вот вы поняли, что что за люди должны вас прочитать или услышать. Вот вы поняли, какие издания вам подходят. Вот вы готовы предлагать партнерство. Первое, что нужно делать, это даже если вы поняли, что у вас а, несколько СМИ подходят под все ваши критерии, ну вот повезло вас, вам, у вас в регионе несколько хороших изданий, которые могли вас написать. Хотя в таких случаях обычно это одно, но максимум два. Но даже если так, даже если их, не знаю, 40, а, нельзя предлагать партнерство в массовой рассылке по e-mail. Это просто совершенно недопустимо, потому что это, не знаю, все равно, что предлагать выходить замуж или жениться всем людям противоположного пола в возрасте там, 32 лет. Всякое предложение информационного партнерства вы предлагаете сделку. У вас есть капитал, который вы в этой сделке, который вы в этой сделке готовы пожертвовать, соответственно ваш информационный партнер должен понимать, что вы пришли осознанно тратить этот капитал. И вы пришли именно к нему. Поэтому каждое ваше обращение, каждое ваше письмо должно быть адресом. Вы пишете там конкретно в агентство социальной информации или, не знаю, в Вечерний Петербург или в Вечерний Краснодар. Это должно быть видно. Еще лучше, если вы нашли редактора главного редактора, его адреса, или заместителя, кого-то из руководителей отделов, и пишите именно ему с указанием его имени «Здравствуйте, там, Алена Александровна». При этом эта адресность проявляться должна не только в слове «Здравствуйте» в, в, в первой фразе, да, но и в том, какие варианты вы предлагаете информационному партнеру. А варианты должны быть подходящие для данного СМИ. У нас в агентстве такие проблемы бывали, ну, трудности, когда мы, как известно, новостное агентство, а нам приходит какое-нибудь предложение о партнерстве, где от нас хотят, ну, понятно, новости и анонс, но кроме этого от нас хотят еще там, большое интервью и большой репортаж там или большую рецензию, что-то еще. Но мы не. У нас есть конкретные там проекты, они видны на сайте, по которым мы делаем большие интервью. По другим мы не делаем. И это заметно, если нас читать. Поэтому, когда нам вот это предлагают, мы понимаем, что для нас это, во-первых, несоразмерно, и мы на эту сделку не пойдем. А во-вторых, мы начинаем как-то сомневаться, а знают ли люди, куда они пришли потому что каждый раз объясняет, что дорогие, вот у нас большие тексты вот здесь, и вы можете их почитать, и они совсем вот не про это, а про это мы никогда не пишем. Ну, это как-то грустно, и не всегда хочется это делать, это не мотивирует продолжать, продолжать разговор вообще, поэтому изначально нужно понимать, куда вы приходите, если вы... При, там, пишете в агентство социальной информации, говорите, там мы хотим анонс, новость и колонку, мы понимаем, что нас прочитали, потому что у нас правда есть анонсы, новости и колонки. И, и там написано, каким образом, каким образом отправить новость или анонс там, туда или сюда. <coughs> здесь мы уже понимаем, что здесь можно иметь дело дальше. И вторая часть, это вторая, вторая вещь, о которой надо помнить. Информационному партнеру нужно предлагать именно выгодные ответные услуги. Именно выгодные и разумно-соразмерные тому объему освещения, который нужен вам. То есть если вам нужно очень широкое освещение, например, там, я, та же самое анонс-новость, большое интервью или большой репортаж, выезд на место, размещение потом фото и видео, не знаю, какие еще варианты могут быть, а в ответ вы предлагаете одно упоминание в церемонии открытия, но ну, это как-то нехорошо. То есть много много хотим, значит, предлагаем максимум того, что можем, что можем сделать. Если мы по максимуму можем сделать только немного, то мы про это вот честно и говорим, и как-то все равно ищем компромиссы. Но ни в коем случае это не должно выглядеть так, что а, НКО, как организатор мероприятий, хочет всего и побольше, а, а в ответ она не готова ничего дать, потому что она, у нее ничего нет. У нее нет там ни, ни, ни вот этих больших баннеров, да, трейсволов, на которых фотографируются люди, на которых размещаются логотипы. У нее нет ни печатной промо-продукции, ни сайта, ничего, и никто там не выступает. В общем, никаких возможностей как-то партнера одарить, ее нет. Ну, об этом надо позаботиться тоже заранее. И в этом смысле партнерству тоже надо быть готовым. Вот на следующей картинке есть опции, которые можно предлагать, ну, не все сразу, да? но это варианты того, что, как правило, предлагает организатор мероприятий, в данном случае НКО. И, да? Uh, это упоминание, прежде всего, конечно, во всех анонсах, которые, <coughs> не пресс-анонсах, а вообще везде. То есть выступает ли где-то руководитель uh, на каких-то форумах, где он объявляет об этом, о будущем, о том, что вот мы готовим вот это. Uh, где угодно, на, на выступлениях, на собраниях, в том числе в социальных сетях вашего проекта или личных страницах руководителей проекта с тегами СМИ-партнера, что вот у нас будет информационный партнер такой-то. Упоминать нужно, ну, естественно, всем будет приятнее, чем чаще упоминать, тем лучше. И упоминание, то, то что вы готовы это упомянуть там, на таком-то, на таком-то форуме или на, на такой-то встрече, которая пройдет тогда, то если вы уже знаете, что у вас есть возможность это сделать, то это можно в пакет информационного партнера сразу включать. А, чаще всего предлагают размещать логотип с массовой информации на а, промо-продукции, там буклетов мероприятий, каких-то вот, типов самых присловов наружной печатной рекламе, сайте проекта и так далее. Вы наверняка видели, что... А, в любой информации о мероприятии, в любом плакате есть там, спонсоры, допустим, двоеточие и дальше логотипы, партнеры двоеточие дальше логотипы, там, генеральные спонсоры и информационные партнеры. Вот это как раз то самое и есть. Можно поступить, ну, можно сделать следующий шаг, это дать возможность СМИ рекламироваться самому на площадке вашего проекта, если проводится форум то можно дать возможность по, там, повесить роллап. это большая растяжка рекламная самого СМИ, на вашем форуме. Можно дать возможность поставить стенд, куда придет представитель СМИ и будет предлагать там льготную подписку. Можно предлагать, если у вас, например, конкурс, участие в жюри вашего конкурса вручение спецприза или там спецноминацию от этого с в вашем конкурсе и так далее. Допустим, вот в этом году, как каждый год традиционно, АСИ поддерживает ассоциацию грантодающих организаций форум-доноров и вот форум-доноров проводит конкурс годовых отчетов, НКО-отчета. Мы там информационные партнеры, по-моему, в этом году единственный даже. И у нас есть там спецноминация. Конкурс принял начал принимать заявки в мае. Мы обговорили свое сотрудничество и нашу спецноминацию еще в феврале или в марте. Настолько заранее организация стала готовить это мероприятие. У нас есть спецпризы на других конкурсах крупных. Мы были информационным партнером, когда русский репортер проводил конкурс журналистских работ «Я созидатель». И у нас там было, был статус, упоминание, то, что мы инфопартнер, и было еще то, что мы участвовали в жюри. Участие в жюри может быть как платным, так и бесплатным. Это вопрос договоренности и наличия финансов. Совершенно. Поэтому в общем, не надо стесняться это предлагать. Но если откажется партнер, потому что у него нет времени или интереса, ну, значит откажется. Если у вас тот же самый конкурс, у вас будет церемония например, или у вас форум, любое другое публичное мероприятие, подразумевающее выступление, можно предложить выступление представителей СМИ на там, церемонии награждения и на форуме. Это тоже хорошо, потому что это тоже реклама для этого СМИ, и это тоже какой-то для них приятное, приятный бонус, приятное разнообразие их работы. То есть так или иначе, вы предлагаете... СМИ партнеру именно сейчас самолет на я, я живу рядом с иробой. Вы предлагаете вашему партнеру СМИ именно его рекламу, так или иначе. На, на, у нас бывает такое России, что нам мы предлагаем вам эксклюзивное интервью с нашим директором. Это очень всегда смешно, потому что э, прежде всего эксклюзивное интервью с директором нужно в первую очередь организатору он за этим к партнеру, и идет он, и он для этого партнера и ищет, а не, не, не потому, что он хочет его преподнести как какую-то самоценность. И это всегда правда забавно, потому что это, это вообще-то нужно в графе «прошу» или в графе «ожидаю» от партнера, да, но никак не в графе предлагаю а «прилагаю» на фото с интервью с директором. Ну, спасибо, конечно, но лучше так не делать. А в пакете для информационного партнера, конечно, есть опция не только предложения от организатора, но и то, чего вы просите от партнера. Вот это как раз на следующем слайде у нас. То есть со стороны информационного партнера пакет инфопартнера обычно входит, конечно, прежде всего, просьба, мер... просьба подготовить и опубликовать материалы о вашем мероприятии, проекте или компании как мы уже говорили, в тех форматах и объеме, которые посильны для данной редакции. И важно, что, и это один из основных бонусов именно партнерства, что в этих материалах будет упоминаться название вашей НКО и проекта. Не будет вот этой истории, когда, как нам рассказала руководитель одного благотворительного фонда, то-то-то. Если это информационный партнер, то не упоминать название как-то, ну, не по-партнерски, не по-товарищески, по и, конечно, в материалах это упоминание должно быть. Для... Есть СМИ, которые не понимают это, которые не очень отличают информационное партнерство от просто возможности о чем-то написать. И лучше все-таки в пакетике партнера вежливо об этом сказать, что э, вы ожидаете от партнера, в первую очередь, материалов, таких-то и таких-то анонсов и новостей с упоминанием. не только публиковать материалы, но и чтобы эти материалы появились в соцсетях самой редакции, самого СМИ, в соцсетях и блогах. То есть и о распространении тоже уместно говорить именно в случае по партнерства. И о рассылке материалов этого СМИ по подписчикам тоже говорить уместно. И подчеркнул, что вот все то, что здесь написано, и вот, весь пакет, и свои предложения по рекламе СМИ, и то, чего вы ожидаете от информационного партнерства, готовите вы, то есть готовит тот, кто просит о партнерстве, организатор партнерства. Вы можете предлагать это в качестве опций. То есть письмо примерно выглядит так. Здравствуйте, такой-то. Мы тут проводим вот такое мероприятие. Мы приглашаем вас стать информационным партнером. Нам... Значит, со, стороны, со своей стороны можем предложить вам там, логотип, роллап, не знаю, вступление и участие в жюри. Со стороны партнера мы ожидаем, двоеточие, того, того и чего. Эти, и, и и, и, эти опции обсуждаются. Это можно тоже писать в письмах, нам такие письма тоже приходят. Все опции обсуждаются, возможный варианты. Некоторые даже присылают нам Несколько вариантов пакетов. Стандартный и расширенный. На полном серьезе это тоже нормально. То есть, если мы вам вот это, вы взамен вот это. Если мы вам побольше, то и вы нам тоже побольше. И вот эти все опции, вот все эти предложения обсуждаются до начала мероприятия проекта или компании. Очень хорошо, когда договорились об одном. А потом накануне, хотя это тоже бывает, и почему-то это бывает даже с крупными фондами, которые отдают свои мероприятия на аутсорс к профессиональным пиар-агентствам, которые вообще-то должны знать максимально, что там происходит. Но бывает такое, что мы за месяц договорились о том, что публикуем новость, а накануне внезапно звонит нам это пиар-агентство и говорит, ну что, кто из вас завтра придет к нам на большой репортаж? И ты потом доказываешь, что ты не верблюд, и ты не договаривался про большой репортаж. <coughs> или бывает не знаю, по, ну, бывает такое, что а, ошибки допускает сам организатор потом не, ну, не преднамеренно, да, но а, не знаю, забывает логотип поставить или что-то еще такое делать. Но поскольку вы об этом договорились заранее, опять же, на берегу, а, можно спрашивать, можно так, предъявлять претензии, можно uh, договариваться о каких-то компенсациях, если что-то пошло недавно, да? компенсациях, опять же, не денежных, а не материальных. Uh, то есть, uh, но так или иначе, все это должно обсуждаться до начала и задолго до начала, чтобы редакция могла подготовиться. Если она выезжает к вам на то она должна подготовиться за то время, которое ей нужно для того, чтобы спланировать свой Редакционный план, чтобы понять, какого человека она к вам отправляет. Соответственно, вам тоже, поскольку вы предлагаете логотипа, вам тоже нужно об этом сказать заранее, чтобы вам успели прислать этот логотип, чтобы вы успели его сверстать и поставить. Это все, ну, это все подготовка. И это все подготовка, которая прежде всего зависит от вас, инициируется вами как организатором, и потом уже обсуждается с партнером. Так, далее, далее вот есть следующие слайды, посвящены важной такой части, о которой многие забывают. Вот вы, вы провели мероприятие, у вас есть партнерство, все хорошо, про вас написали или рассказали. Все выполнили свои обязательства со всех сторон. Но полезно делать еще и такую постработу. не обязательно это делать на следующий день. И лучше, конечно, даже, даже какое-то время подождать, неделю, там, месяц в зависимости от того, сколько вообще ваша компания длилась. Полезно, эффектив... полезно оценивать партнерство насколько они были эффективными. Правильно ли вы сделали, что вообще в это СМИ пришли? Может быть, следовало приходить в другое, и ну, вы промахнулись. Это не для того, чтобы спать чтобы... себе пепла а для того, чтобы наступить, где была ошибка. Кому вы не так обратились и, может быть, о чем вы не договорились. Оценка, конечно, всегда проводится по завершении проекта. Она вот позволяет реализировать причины достижения или недостижения результатов и позволяет оптимизировать стратегии будущих мероприятий. На следующем слайде есть инструменты, известные СМИ, которые есть в их распоряжении то есть они не открыты, вот эти данные. Вы не можете ни с того, ни зайти в интернет и посмотреть. Вам нужно договариваться с редакциями о том, чтобы вам эти данные предоставили. Но, как правило, это несложно, потому что если вы сами просите эти данные не для того, чтобы уложить на первой странице вашего сайта, вам нужно их для отчета, например, да, то есть это ограниченное пользование информации, то, как правило, издание не против. Мы, например, по просьбам предоставляем такую информацию. У нас публикуют колонки, и люди, которые публикуют, потом спрашивают, сколько эта колонка собрала прочтений или просмотров, и в какое время она их собирала больше, а в какое меньше. Мы без проблем предоставляем. Правда, мы знаем, что, например, у общественного телевидения России есть... Такое, что они в ограниченном режиме выдают данные. Есть еще какие-то другие СМИ со своим взглядом на это, но чаще всего данные открыты. И вот эти инструменты есть как разные у разных типов СМИ, так и общие для всех. Если это интернет-издание, то главный показатель это сколько людей прочитали, а, да, а в какой период, то есть сразу ли после того, как материал появился, или спустя какое-то время. Есть такой важный а, еще критерий, показатель, как дочитываемость, а, это сколько времени человек провел на странице. А, это тоже можно отследить, то есть зашел ли он на 3 секунды, а, скорее всего, если, например, там большой материал, а он зашел на 3 секунды, это значит, что его не заинтересовало. Он зашел, прочитал первую строчку и вышел. И вот эти три секунды робот посчитал. Если он провел на этом большом материале пять минут, то, скорее всего, он его закончил, дочитал, да, и это уже хорошо. И еще один показатель – это уход. Уход со страницы – это значит процент ухода со страницы. Это значит, что какое количество людей вот прочитала, может быть, она даже дочитала, но не стала больше ничего читать по этой теме. Как правило, у издания есть какие-то еще другие материалы, что-то примерно про это же самое, про что, про что написано сегодня, код ⁇ Приротить милокоть ⁇ Но есть, есть читатели, которые переходят да, на какие-то связанные ссылки, на какие-то ссылки, которые стоят под заголовком ⁇ Читать еще ⁇ а есть читатели, которые сразу закрывают страницу и уходят, не знаю, читать Facebook или новости на Яндексе. Вот процент ухода со страницы – это тот показатель, который тоже можно посчитать, который тоже входит в аналитику. Вот эти все показатели, сколько людей прочитали, в какой период дочитываемость процент ухода, можно смотреть, и этот инструмент, скорее всего, есть во многих редакциях. У нас, например, есть Google Analytics либо где-то аналог есть яндекс это это уже кому-то нравится. На телевидении и радиопрограммах немножко другое, другая система оценки, очевидно. Да, они меряют, как правило, рейтинг и долю смотрения или слушания программы. Чем отличаются рейтинг, различаются рейтинг и доля? Рейтинг — это если... Ну вот, есть рейтинг всего канала, а есть рейтинг определенной передачи или определенного выпуска новостей на этом канале. И сравнивается, что вот, допустим, на первом канале у программы «Время» рейтинг больше, чем, допустим, «Ну, «Давай поженимся», но меньше, чем программа мужское и женское Доли – это другое. Доли – это когда меряют, сколько людей вообще в принципе в этот момент включили телевизор по всей стране и сколько… Из этих людей находится в этот момент на этом канале, то есть смотрит именно вашу программу. То есть доля это процент не от смотрящих канал в течение суток или месяца, а от смотрящих телевизоров в данный момент или слушающих радио, да, измерение рейтинга и доли в распоряжении каналов тоже есть. А в печатных изданиях сложнее отслеживать эффективность, потому что ну, считается, что главный показатель популярности издания — это тираж, но вы не можете знать, если читатель купил, не знаю, тиража больше, чем в прошлый раз, то благодаря чему это? Благодаря статье про ваше мероприятие или статье про губернатора, которая который появилась на первой странице? Непонятно, и никак не отследить. Я не знаю, и, или, на, или вообще, то есть человек купил тираж, а прочитал ли он вообще вас, или, а, или он остановился на первой странице, потом перелеснул на кроссворд, разгадал кроссворд и, вы, и выбросил эту газету. А вы, соответственно, на, на вас это никак не отразилось. Поэтому более эффективно смотреть именно посещаемость электронных версий. Также по тому же принципу, что и вот смотрят в графе интернета все показатели. Покупка тиража это ну, такой сомнительный. Можно в отчетности указывать, что, не знаю, материал был опубликован в журнале Русский репортер, который зашел с тиражом в 168 тысяч экземпляров, но это будет немножко лукавство. А, так что на ваше усмотрение. Кроме того, везде и на радио, и на телевидении, и в печатных изданиях, и в интернет-изданиях руководствуются сервисами цитирование и упоминания. Это, что это за сервисы? Это роботы, которые умеют считать, сколько раз упомянули допустим, агентство социальной информации за месяц во всех изданиях России. Сколько раз на него сослались. Или, например, сколько раз упомянули форум такой-то во всех изданиях России. Да, и Расширенная аналитика, что это были за издания, да, региональные, федеральные, международные, зарубежные, в каком объеме они это цитировали, но ну, то есть сколько раз ссылались, и что это были за материалы то есть можно все выкладки получить. Есть такие сервисы, как медиалогия и Яндекс.Тиц. Медиалогия немножко поподробнее, но она платная. Поэтому вот и медиалогия есть не у всех. Яндекс.Титс э, стоит практически у всех этот счетчик, но не многие этим пользуются, потому что не все ставят себе цель именно упоминаться, как можно чаще. Если, если издание пользуются Яндекс и медиалогия, об этом можно спрашивать, то э, вот эту статистику она тоже может вам дать для той же самой отчетности, для вашего анализа. При этом, когда вы а, анализируете и мониторите, а, насколько эффективно было ваше сотрудничество, партнерство, не стоит забывать о двух эффектах известных. Это эффекты отложенного чтения и отложенный социальный эффект. Отложенное чтение – это когда, а, ну, сейчас вот можно на телевидении это делать, и в интернете, и где угодно, интерактивная эпоха дает такую, такую возможность. Можно сохранить в закладке материал, а прочитать его завтра. Через месяц, через полгода. Можно записать э, материал, э, ну, не записать, а на, и на интерактивном телевидении в любой момент включить передачу, которая там была неделю назад, или на месяц назад, и тоже ее просмотреть. То есть в тот момент, когда вы померили, это было одно количество зрителей, читателей, а прошло, прошло время, и оно уже другое. Да, получается, что ваши цифры были не конечны. То же самое про отложенный социальный эффект. Может быть, даже вас прочитали сразу, но сразу это как-то пронеслось мимо ушей и человек забыл об этом и пошел дальше. Но через какое-то время, когда ему пришлось, он вспомнил, не знаю, про вот помощь приюту такому-то или про помощь женщинам с или про что-то еще, и у него в голове переключился вот этот тумблер, то есть произошло именно то, чего вы добивались. О чем это говорит? О том, что аналитику и статистику считать, конечно, надо. Но при этом самим надо понимать, что этот эффект ну, только относительный, он только сравнительный, он не конечный. Вы можете только посмотреть тенденцию. Не знаю, было ли это вообще никому не интересно, или было это интересно значительному количеству людей в вашем городе. Это можно смотреть, но это будут просто очень приблизительные цифры. Вот именно об этом надо помнить. И... В общем и целом, это все, я вот спешила, чтобы уложиться во время, все по информационным партнерствам. Еще важно помнить о том, что прежде чем вообще искать информационных партнеров, нужно понимать, нужны ли они вам вообще, или вы можете просто ограничиться звонком дружественной СМИ и просьбой написать о вас. У нас, допустим, очень много отказов есть. Мы отказываем в информационном партнерстве некоммерческим организациям просто потому, что они просят о том, о чем, что мы, чтобы мы и так сделали. То есть мы, по сути, вот пишем о некоммерческих организациях. Мы всегда постулируем, что если вы нам прислали анонс или вы нам прислали новость, и эта новость нам подходит, то мы ее опубликуем нам с нами не нужно отдельно для этого договариваться, нам не нужно отдельно что-то обязательно предлагать, да, и с одной стороны, да, с другой стороны, поскольку мы постулируем, что мы пишем обо всех некоммерческих организациях, у нас нет приоритета. И если мы с вами договоримся об информационном партнерстве, нам придется обязательно про вас что-то выкладывать, даже если у нас в этот момент что-нибудь другое, очень срочное и важное произойдет, нам придется это отобидеть. Поэтому мы часто отказываем от заключения партнерства, но говорим, что если материал не подойдет, мы его опубликуем в какие-то разумные сроки. При этом, с третьей стороны, мы еще оцениваем, насколько нам интересно предложение само. Понятно, что мы стараемся быть информационными партнерами крупнейших, События НКО в России там, форумов сообщества того же самого конкурса форума доноров общероссийских федеральных мероприятий. Нам интересно, чтобы наш логотип был на их сайте, чтобы он вел со ссылкой на наш сайт, чтобы наш директор выступил, например, на церемонии награждения конкурса в Союзе слова и добра и так далее поэтому это еще, это еще одна вещь, которой мы руководствуемся, когда думаем, заключать партнерство или нет. Но чаще всего это просто, вот, как я говорил говорила, это просто первая причина, что партнерство ведь не нужно, что мы про это и так напишем. Если вам не нужно партнерство, то разбрасываться этим предложением по каждому поводу, по поводу каждого вашего форума или каждой вашей компании смысла не имеет. Просто если у вас есть сомнения в том, что у вас будет достаточное освещение, то вы решаете, что вы предпочитаете подготовиться и найти информационных партнеров, чтобы это уже гарантированно было. Тогда да, тогда это вполне, вполне хорошо и уместно и правильно. Я призываю присоединяться к всяческому взаимодействию с любыми СМИ, в том числе в форме информационных партнерств. Призываю и желаю, чтобы это было эффективным для вас и для партнеров, чтобы это помогало вашим основным целям, чтобы это служило не только отчетности, чтобы это позволяло вам анализировать, как вы, насколько эффективно вы работаете с аудиторией и что вам нужно менять, чтобы быть все лучше и лучше, и а, присоединяться вот на, на этом слайде, который вы видите сейчас, наш адрес сайта. Я не стала подробно рассказывать про оси, поскольку мы с вами в феврале. А, есть у нас адрес prsobacasi.org.ru. Это адрес наших сотрудников, которые в том числе помогают, ну, они отвечают за это. Именно они получают предложение об инфопартнерстве от наших НКО. И они еще сами проводят какие-то мероприятия партнерские или помогают советам, как провести партнерское мероприятие. Это все, как и все наши услуги, основные на сайте прописанные, совершенно происходят бесплатно. Так что присоединяйтесь и пишите, пожалуйста. Вопросы, если есть какие-то, Дорогие подруги, задавайте вопросы. Пока есть такая уникальная возможность общения с Аленой. Алена, огромное спасибо, пока все спасибо. думают. Я, я, я, я, я желаю, чтобы все планы летние осуществились только на 5+. с плюсом. Я желаю здоровья. И спасибо огромное за ту информацию, которую дали, за возможность проанализировать и, скорее всего, наверное, пожелание быть гибкими и подходить разумно при подаче информации, при работе с партнерами в данном вопросе. Наверное, везде надо думать, чтобы было где надо и как надо, и чтобы нас услышали именно в том ракурсе, в котором мы хотим. Девочки, спасибо, спасибо огромное, Алена, спасибо. Если будут вопросы, напишет еще. А я хочу сказать, дорогие подруги, что впереди в июне месяце у нас предстоит прослушать, просмотреть еще один вебинар, не менее интересный который будет вести кандидат философских наук, наук Данакарм Лилия Ричарди. И тема вебинара будет «Женщина и религия. История современности». Напрямую связан с нашей темой. И мы... Спасибо, Алена. Спасибо, дорогая. Здоровье. Мы предполагаем провести вебинар ну, где-то, скорее всего, вторая неделя, июня. Мы сейчас не а уточняем точно дату. Это, скорее всего, будет 11-12 июня. Очень просим вас быть, потому что это будет интересно, это будет важно, это будет нужно. И еще, дорогие координаторы проекта, мы давно не собирались в каком-то формате. Мы должны собраться перед уходом. Вот уж для того, чтобы проанализировать те полгода, которые мы работаем, что у нас происходит, что у нас хорошо, что не очень, для того, чтобы подкорректировать и идти дальше. Если нет вопросов, огромное спасибо еще раз тем, что вы нашли время и Алене, и участницам а, в столь такое вот активное время для нашей семьи и поучаствовать в вебинаре. Всем удачи и здоровья. Всего доброго. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. Всего доброго. Да,